Всем привет, друзья! Мы команда Just Chill Beats и совместно с BitStars хотим сделать небольшую серию видео на русском языке для всех русскоговорящих битмейкеров, чтобы показать вам весь функционал и все возможности данной площадки. В первом видео мы покажем, как загрузить ваш бит с помощью приложения Bitstar Studio. Приложение доступно на iOS и на Android абсолютно бесплатно. Переходим на главную страницу приложения и здесь в правом нижнем углу выбираем кружок, нажимаем создать трек, переходим в новое подменю и здесь нужно изменить обложку. Файл для обложки мы выбираем с тех, которые мы загружали с компьютера, либо же можем изменить обложку с помощью загруженного нового файла, который у вас есть в галерее. Выбираем картинку, кропаем под размер. После сохранения нам нужно ввести название трека. Хочу сказать, что в версии, в приложении Bitstarse есть отличный русский язык, и теперь все не только интуитивно понятно, но и на вашем родном языке понятно. Так, далее у нас есть два раздела, которые обязательны для заполнения. Они подсвечиваются красным. Первое это основная информация. Переходим в раздел. И здесь нужно выбрать, что мы собираемся загружать: бит, бит с припевом, топ-лайн, вокал, либо же песню. В данном случае мы выбираем бит. После этого нам нужно указать точный BPM нашего инструментала. Ключ это не обязательное поле. Это уже на ваше усмотрение. Далее нужно выбрать основной жанр и поджанр. Основной жанр у нас хип-хоп, и поджанром у нас будет трэп. Основные жанры также есть другие различные. Так, есть необязательные поля. Это первичная тональность и средняя тональность. И обязательным полем является наличие трех тегов. Потому что если у вас не будет три тега, ваш бит просто не будет опубликован. Теги вбиваем, все-таки рекомендую, на английском. После того, как вы добавили все три тега, выходим в предыдущее меню, и здесь нужно добавить файлы. Файлы вы можете загружать как с вашего телефона, так и с вашего облачного диска. Нам нужно загрузить WAV или MP3 без тегов. Мы переходим на наш Google Drive, выбираем WAV и загружаем ее сюда. После того, как... Vau, файл подгружается без тегов. Нам нужно добавить zip-архив нашего инструментала, то есть трекаут, stem трека Zip-архив вы можете также добавить файлом либо же с вашего смартфона, либо же как мы добавить ссылку на Google Drive. После покупки человек сможет скачать трекаут по данной ссылке. Далее вы можете добавить mp3 с тегом в свою версию, либо же использовать тег по умолчанию bitstars. Далее идем в лицензии. Это будет приватный бит, исключить из оптовых скидок, либо же бит не будет продаваться. Так, здесь мы ничего не убираем. Далее мы убираем бесплатное скачивание. Либо не разрешаем скачивать, либо скачивать с тегом голосовым за подписку на вашу социальную сеть, одну из, либо же на аккаунт BitStars. Если вы использовали лупы, либо сэмплы, вы должны указать, чьи лупы вы использовали. Если вы работали в коллаборации с каким-то другим битмейкером, вы выбираете соавтора. Этот бит мы и написали сами, поэтому просто для примера покажу вам аккаунт BitStars. Выбираем пользователя BitStars в данном случае. Выбираем его роль. Можно назначить как лейбл звукозаписи, допустим. Так, выбираем роль. Далее указываем долю прибыли. Доля прибыли, допустим, 50 на 50. И после того, как мы добавили соавтора, выходим в предыдущее меню и здесь нажимаем кнопку «Опубликовать». После того, как вы публикуете бит, он появляется на главной странице у вас в ленте и также он доступен для поиска. Друзья, я надеюсь, что видео было вам интересным, полезным. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал Bitstart, чтобы узнавать все новинки, а также подписывайтесь на наши социальные сети. До новых встреч, друзья!